Сегодня я из этой тумбочки старенькой, которая мне досталась, так можно сказать, даром, хочу преобразовать ее, покрасить. У нас сейчас есть комната на втором этаже, и вот я попробую эту тумбочку поставить наверх, потому что она очень большая, вот объемная, там есть полка, мне это очень нравится. Тумбочка советских, времен, тумбочка советских времен, что говорится. Здесь еще тут такая рядышком тоже стоит. Ну, добротная, хорошая вещь. И сейчас я хочу ее привести ну, в такой более-менее товарный вид. Уже, уже ошкурили эту тумбочку мелкой шкуркой. И я сейчас покрою грунтовкой под акриловую краску. И будем дальше смотреть, что получается. Так что, самое интересное, что же получится из этой тумбочки. На улице специально это делаем, потому как ну, очень много пыли. Очень много пыли. Со всех сторон ошкурили. После того, как я тумбочку огрантовала, она выглядит примерно таким образом. Сделала я это валиком. Поэтому так тоненький слой. Вот у меня был валик такой маленький. Кисточкой помогала. Так получилось. Я и внутри прошлась тонким слоем. Все, сейчас ждем высыхания. И я буду покрывать акриловой краской. Я не хочу сделать акриловую краску с добавлением калора. Там внутри тоже все. Что ж, высыхания продолжим работу дальше. Даже покрасив серый грунтовочкой, она становится свежее. Ну, наверное, ножки я оставлю. Лаком покрою. И будет совсем другая тумбочка посмотрите как получается на один слой покрасила достаточно неплохо думаю, так вот хорошо раз подсохнет я прям на солнышко поставил чтобы было удобно красить Нет. когда валиком красишь тонкий слой получается этой краски и надо ждать высыхания еще раз покрашу я вот, как ровно хорошо прям... Ох, мне нравится его вот так вот старый превращаем в новый внутри тоже покрасила Но поверхность такая ровная чистенькая еще отличная будет тумбочка ребята отличная еще ручку здесь пристроить симпатюшную и вот оно счастье тумбочка приобрела свой конечный вид я сделала по углам маленький декупаж такой небольшой декупаж сделала из салфеточек, так, чтобы повеселее она была. Состаривать я ее не стала, эту тумбочку. Сделала такой, какая она есть. Вот покрасила, лаком покрыла, акриловым. Пусть стоит старенькая-растаренькая тумбочка. хотел пок... показать еще кровать. Тоже такое древнее создание, это кровать. И решили тоже таким же образом отгрунтовать серой краской, как тумбочку я делала. Также покрою акриловой краской. Таким же цветом, как тумбочка будет. <смех> Наступило время показать, что у меня получилось из кровати. Кровать старенькая, ей тоже лет 30, а может даже и 40. Покрасила ее акриловой краской, покрыла лаком. Приклеила кругляшки. Это Они у меня были выписаны с Алиэкспресс, долго лежали. Я не знала, как найти им применение. Тумбочка получилась просто удивительно хорошо. Я тут у хозяйки выяснила, которая нам э, ее отдала, этой тумбочке не 30 лет, а все 50. И старой мебели, которые в принципе на выброс. Получилось вполне, вполне симпатичные вещи получились, они еще послужат. Еще я хотела показать вот этот шкаф. Это полки, которые сын разобрал. Они у них стояли там дома где-то, они мне нужны стали. Сейчас я покажу, как они выглядели. Вот это были просто полки. Вот такие полки. Вот два рядочка. Я пригласила мастера, который нам делал кухню, шкафы купе. И посмотрите, как хорошо закрылись эти полочки. И стал такой шкафчик. Тут можно хранить детские вещи, да все что угодно, игрушки. В общем-то, и тоже вот это... Вещица получилась очень милой. У нас это помещение неотапливаемое. Это только летний тут мансардный вариант. Ну и тем не менее очень все как-то прилично получилось. Так что не выбрасывайте какие-то вещи отслужившие, будто бы. Они совсем неплохо еще послужат. И достаточно прилично смотрятся. Лично мне нравится. Дерзайте, творите! И все у вас получится. Вы были с любовью из моего домика в деревне.